Добрый день дорогие друзья! И с вами опять Диана. И сейчас я хочу с вами поделиться в своем э, плейлисте Теплые полы в находке. Ютубовский канал. Хочу с вами поделиться секретными фишками монтажа теплого пола. А, как в любом профессиональном деле есть свои секреты. Я вам сейчас об одном из них расскажу. Этот секретик касается монтажа пленочного теплого пола. Вот у меня есть кусочек пленки, на которой я вам продемонстрирую этот маленький секрет. А именно, как подключить питающую дорожку к напряжению 220 вольт в терморегуляторе. Если вы покупали пол у нас то он укомплектован вот такими серебряными, посеребряными, посеребряными клипсами. Эти клипсы предназначены для того, чтобы обеспечить плотное соединение вот этой дорожки с проводами. То есть здесь сверху подключается провод, он зажимается, а вот эта часть клипсы, она подключается к медной токопроводящей шине нашего пленочного теплого пола. И, конечно, новички не задумываются о том, как подсоединить, ну, может быть, их смущает несколько глянцевая ламинированная поверхность пленки. Ну, что делать? Берут, просто зажимают и все. Но я вам хочу показать более профессиональный монтаж. Который заключается в следующем секретике. Вот здесь у пленки есть карман. То есть разрезая пленку, мы можем в этом месте, именно где находится шина, раздвинуть ламинатное покрытие. Вот у меня сейчас ноготь пролез туда, под э, ламинат. И под это ламинированное покрытие вставить непосредственно саму клипсу. Вот. После того, как вы сделали карман, клипса легко вставляется туда. Вот. Для этого у нее есть прорезь, вот с этой стороны, на спинке клипсы. Вы ее вставляете в этот карман, вот таким вот образом. И после этого зажимаете пассатижами. Ну вот, в принципе, и весь секрет. Клипса у вас одной своей части лежит там и всей своей площадью поверхности соприкасается с медной дорожкой, обеспечивая превосходный контакт. Вот. А сверху вы просто-напросто зажимаете второй половинкой клипсы, по пассатижами эту клипсу зажимаете. Вот и все. И у вас получается надежный контакт который меньше подвержен коррозии, потому что здесь у вас не будет проколов на обратной стороне. Вот. И это будет более надежное соединение токопроводящей части. Тем более, что если у вас пленочка, полы большие, то токи там будут достаточно мощные. Вот для этого и служит клипса. А потом уже к этой клипсе вы подключаете провода, ну вот и все, дорогие друзья, вот в этом и заключается наш секретик такой маленький, но очень профессиональный секрет, как смонтировать теплый пол самому профессионально. Ну вот, на этом пока все, ждите в следующих выпусках про маленькие секреты монтажа теплого пола своими руками. А в заключение хочу сказать, покупайте теплые полы у нас, и мы вас проконсультируем по всем вопросам. Вот наш рекламный листик, так сказать, нашей компании. Компания «Теплые полы» в находке находится по адресу Луначарского, 3, а также магазин продаж, откуда я сейчас с вами общаюсь, по адресу «Проспект Мира» строение 1р это торговый центр галерея новые четыре здания которые два из них еще строятся, а два уже пущены в эксплуатации и мы в самом последнем который ближе к апельсину вот на первом этаже мы ждем вас приходите мы вам обязательно расскажем как смонтировать теплый пол самому а если вы не в состоянии этого сделать у нас есть прекрасные специалисты с 20-летним стажем работы на рынке теплого пола. И уж они-то точно вас не подведут. Но все, всем пока. С вами была Диана. Телефоны нашей компании вы увидите внизу в описании этого видео на ютубе. Всего доброго.